конец покажет. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное. Еклесиаст, 3 глава, второй стих. Неважно, как ты будешь начинать, какие совершишь дела для Бога, но важно – как ты будешь умирать и с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, в кого ты верил и чего ты жаждал, каких богатств искал ты для души, на что надеялся, конец покажет. О, если жизнью был твоей Иисус, не будет день последний днем печальным, без страха встретишь смерть лицом к лицу и поплывешь с надеждою к причалу. В отчаянии не сожмешь ты рук, и на живых смотреть не будешь скорбно. И все поймут, кто был твой лучший друг, а ты им скажешь: Слава Богу, скоро! Вокруг тебя не будет суеты, но тот покой, что Господом дается. И все поймут, в кого поверил ты и почему душа к Иисусу рвется. Простишься и родных благословишь, уста твои произнесут молитву. Ты окунешься в океан любви. Окончен путь, завершены все битвы, Не дрогнет сердце и последний вздох Направлен будет в небеса, к Иисусу. Ты скажешь, я иду, встречай мой Бог, И ангелы руки твоей коснутся. Какое счастье вечно сделать шаг И в жизнь уйти по благодати Божьей! О, пусть вот так уйдет моя душа с тем именем, что мне всего дороже. Мой Иисус, мой пастырь, мой Христос, благослови закончить путь достойно. Пусть будет тихо, без надрывных слез, по-христиански будет, пусть спокойно. Я к Господу пойду, но не на суд, и распахнется небо синей дверью. Друзей своих встречает Иисус. Мой друг, ты веришь этому? Я верю.